Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! С вами снова Наталья Некрасова. и сегодня я вам покажу, как делать волны для сумки. У меня в моей сумке получается 3,5 волны. Значит, каждая волна будет занимать 20 петель. Поэтому здесь у меня 74 петли, 2 кромочные, по 2 кромочные двусторонн. Три волны по 20 и одна половинка, потому что волны у меня не должны пересекаться, они должны идти одна под другой. То есть половинка будет то слева, то справа. Сейчас я привязала бросовую нить. Одну нить катушечной, чтобы у меня были открытые петли, которые я буду надевать на вязание. И 2 ряда хлопковой нитью на такой достаточно просторной плотности. Вот у меня шестая стоит. Теперь я выделяю мой мою волну. Я ставлю своих 20 петель, остальные все в переднее рабочее положение. Провязываю на, на третьей плотности, потому что у меня нитка достаточно тонкая и не эластичная. Это хлопок, достаточно плохо вяжется. Провязываю. Вязать будем частичным вязанием. Так, вот две мои кромочные петли. Так, сейчас вот. Две мои кромочные петли сразу убираем вперед. Вот 20 петель на волну. Обвиваем стоящую в переднем рабочем положении иглу. Провязываем. Обвиваем иглу с этой стороны, выдвигаем в противоположной от каретки. И вот таким образом, частичным вязанием, как мы учились с вами в носках, вязываем до того момента, пока мы уже не сможем убирать петли. У нас либо останется одна петля, либо две. Но у меня, поскольку четное количество, 20 петель, значит у меня останутся две. Вот до этих двух петель, оставшихся, я дальше и буду вязать. Так, вот мы вывязали первый полукруг, первую волну. Две иголочки, которые стоят остались у нас можно оставить так можно распустить вот как я сделала распустите поднять изнаночными петлями на хлопковых нит нитях да, с таким натяжением дело достаточно сложно но можно просто распускаем петельный ряд до двух последних петелек и поднимаем изнанкой как это делаем обычно вот эти две петельки которые у нас остались посередине если у нас было нечетное количество Осталось бы одна, поднимали бы одну. Так, вот две два ряда, которые мы вязали до начала волн. Вот их вот так вот спокойно поднимаем. И последнюю петельку насаживаем на углу. Так, ну вот я подняла эти петельки. Теперь переходим к следующей волне. Половинку, вот от которой нитка идет, ставим в работу, чтобы перевести. Мы не будем резать нити. Вот. Вторые 20 рядов у меня вот здесь. Ориентируйтесь на деление на машине. Никогда не ошибетесь. Они специально для нас сделаны. Всегда есть деление по 10 рядов на каждой машине с цифрками. Очень удобно. Так, ставим в работу. Провязываем один ряд. Вот, вот это вот моя вторая волна. Это половина той волны, от которой шла нить. Так. Эту половину мы убираем. Она готова. Вот очередные мои 20 петель, с которыми мы, собственно, делаем то же самое: одну петлю в работу, иголку. И вот точно таким же способом мы вяжем все эти волны, переходя от одной к другой. Вообще в нашей сумке получается так, что ее ширина и высота зависит именно от волн. Так, вот мы провязали 3,5 волны. Теперь будем делать отделку. Контрастная, не контрастная, просто нить другого цвета. И главное плотность. Если вы будете вязать из шерсти, этого можно, наверное, не делать. Но я вяжу из клопка, это очень неэластичный материал, он как веревка. С ним очень тяжело, поэтому я увеличиваю плотность. Сначала немножко. Первый ряд на четверке. Второй ряд на пятерке уже. Так, и связываю нитки с этого края, потому что чтобы не разлетелось вязание. Так, видите, и вяжет она не очень радостно. Так, вяжем второй ряд. Теперь мы делаем ажуры. В чем смысл в этих ажурах? Они везде должны быть одинаковые. Вот у нас наши 20 петель. Давайте смотреть. Две крайние я оставляю, я убираю ажур. Делаю. Третий. Так, со второй. Со второй петли от центра. Вот центр у меня беленький. И через одну убираю. Всегда все петли снимаются в одну сторону в рисунке. Так, вот мы дошли. Дальше снимать некуда. Все, мой край. С этой стороны я делаю то же самое. Оставляю одну петлю. Только убираю в другую сторону. Вот у меня мои 20 петель. Половина в одну сторону хоть половина в другую. То же самое я делаю на всех остальных Волнах, иначе весь рисунок слетит, все будет очень некрасиво. Таким образом я убираю петли со всех моих трех с половиной ажуров. Потом будем до дальше нашу волну. Так, ну вот я сделала наши ажуры. Теперь все иглы в работу, в разные Обязательно проверяем язычки. И провяжу я на один ряд на шестой плотности, потому что закрывать лучше свободно. Тем более, это будет верхний край жур, он не должен быть натянут. Не волны. Если будет натянута, она вся скукожится, сомнется, не будет волной, будет узелком. Так, вяжем ряд. Все, осталось закрыть. Закрываем способом, какой нравится. Я закрою косичкой, она придаст такую рельефности еще больше рисунку. Главное не тяните, затя... не надо затягивать, чтобы волна не собиралась в узелок, чтобы она была свободной. Закрываем косичкой, наша волна готова. Вот мы связали все наши волны, приступаем к сборке. Я уже начала собирать, вот здесь провязала начало, 12 рядов, потом одела первую волну еще 10, вторую волну еще 10, сейчас буду одевать третью. Я, вот видите, эти волны все разложила по порядку. Как мне удобно, чтобы их брать, не думаю, вот беру эту волну и начинаю одевать. У нас так, бросовая нить. Она удобна тем, что катушечная. Можно загнуть. Видите, я загибаю, бросовую катушечная. Не мешает, и у меня видны петли. Даже не надо снимать, чтобы ничего не улетело. Петельки остаются, то есть катушечная нить является линией перегиба. И очень легко все одевать. И вы не потеряете петли, потому что здесь все-таки сильная волна и плотная вязка на хлопке. Петли могут просто уйти. Так у вас не убежит ничего. Вот так одеваем до конца, заправляем под платинки, вытаскиваем, бросовую катушечную нитку. Еще 10 рядов следующего волна. Еще 10 рядов следующая волна. Так мы заканчиваем наше вязание. Получим, что мы их всех привяжем к основному полотну. И будем оформлять сумку дальше. Вот я одела все волны на полотно. Вот они должны отпариться, пришиться пуговицами, бусинами или чем-то. кого на что фантазии хватит. Вот. Пока они все загибаются. Вот такой у нас получилась такая заготовка для сумки. В принципе, смотрите, если делать волны немножко поменьше, а можно и такими же ставить. так можно оформить шарф. Так можно связать, на блузку легкую, интересно будет. В общем, есть место для фантазии, смотрите, вариант очень интересный. Я свяжу сейчас пару рядов и закончу вязание на брусовую нить. Кстати, я не сказала, что количество рядов равно тому, которое у меня на волне, чтобы одевать без проблем. И плотность. плотность если волна у меня плотностью 3, а последние ряды 6, то плотность вязания здесь 4 я взяла, средняя между самой плотной и самой рыхлой. Четверочка здесь самый раз будет. Ну, сейчас мы начнем вязать клапан для нашей сумки. Я провязала 16 рядов, но у меня очень тоненькая нитка. Хлопковая, она совсем тонкая, это лен с хлопком. Поэтому 16 рядов это где-то 2,5 сантиметра. Я думаю, хватит прямого участка. Теперь я буду вязать частичным вязанием. Обнуляю счетчик. Запоминаю, сколько я вяжу. 16 рядов я написала на бумажке, чтобы не забыть, чтобы у меня клапан был симметричный с двух сторон. Теперь обычное наше частичное вязание. Одна петля выдвигается, с обвитием провязывается. Провязали с этой стороны, выдвинули с другой. Опять выдвигаем петлю с противоположной стороны от каретки. Провязываем раз. Так я буду частичным вязанием убирать петли до нуля. У меня будет остренький клапан. Ну, до двух петель. Вот 2 средние петельки. Не останутся вот такой острый клапан я свяжу частичным вязанием выдвигая по все петли Вот я провязала до двух последних иголочек частичным вязанием сейчас я оформлю край моей коричневой пряжи как как было в волну ставлю все в работу все иглы проверяю обязательно язычки. и мои отделочные вот этой коричневой пряжи который отделывала волны провяжу не знаю, 3-4 ряда. Не хочет. Неудобно вязать сверху, но ничего. Вот я провязываю несколько рядов. Нужно еще два, потому что пряжа очень тонкая, и это не так много. 3, 4. Все. И теперь вставлю обратно все мои иголки. Вот они, две мои петельки. И продолжаю этим частичным вязанием убирать их назад. То есть я оформила край частичного вязания коричневыми нитками. И теперь я делаю ту же самую обратную операцию. Все мои петли ввожу в работу. Вот такой клапан у меня получился с отделочной полоской посерединке. Если мне кажется, что планка коротковато получилась, можно, в принципе, одеть протяжки на иглы и надвязать недостающую высоту в один ряд. Ничего страшного не будет. После этого я могу вот мои эти волны, которые мы вязали в прошлый раз, вот так вот они, могу одеть их вместе и закрыть, то есть соединить их, потому что все равно я буду подшивать к ткани. И лучше это сделать аккуратно, одновременно. То есть я могу надвязать, сейчас немножко одену протяжки, планки, провяжу, не знаю, сантиметров 4-5, наверное, в одну нить. Потом одену на эти волны и закрою вместе, то есть я их соединю. Вот я провязала 25 рядов, мне кажется, теперь клапан достаточный. Вот это место как раз тоненько будет перекидываться через сумку, его утолщать особо не нужно. А сам плотный клапан будет находиться на, уже на стороне сумки. То есть это как раз самое, самое то, что надо. Теперь я соединю наши волны и этот клапан. Я сделала их одной, одного количества петель, чтобы из сумки ничего не вывалилось. Клапан широкий будет, через всю сумку пойдет. Поэтому я просто лицом внутрь одеваю мои эти волны на клапан, закрываю. Так, ну вот, что у меня получилось. Мои волны. Страна сумки, лицевая. Они все будут опущены сюда, подшиты. Вот мой клапан, который будет перекинуть через край сумки. Моя задача, вот эти волны сейчас укрепить. Я нашла кусок ткани плотный. Сейчас я все это отпарю как следует. Приведу к одной форме. Подошью вот эти вот волны. Здесь вот с краешку, чтобы они не болтались. Здесь все надо подшить аккуратно. И пришью к этой плотной ткани по размеру все должно натяну как следует пришью по краешку просто иголкой через край аккуратненько потому что все равно все это будет подшиваться моя сумка будет комбинированная поэтому работать ткани мне не избежать если вы будете шить вязать ее чисто вязаную делать тоже вариант вам достаточно будет в принципе, можно не укреплять тканью, связать такого же размера полотно. Можно без волн. Обратная сторона. Просто подшить, перекинули клапан, все. Ваша сумка, в общем-то, готова. Ручки можно носить и так. Но я просто так не люблю, мне нужны вещи. Такие необычные. Поэтому я буду делать с тканью. Вот что у меня получилось. Я подшила мои волны. Ткани плотные. Теперь они на ней хорошо сидят. Не растянутся, никуда не денутся. Теперь мне нужно оформить края. Поскольку у меня сумка будет немножко шире, вязание будет обрамлено в рамке тканевой. Я буквально вот толщину линейки. В принципе, тут не важно. Тут уже никаких точных мерок моих нету Это все на ваше усмотрение. Шире, уже как надо. Я сделаю ширину, вот линейку. Вот мой лен. Кстати, лен при стирке дает очень сильную усадку. Предварительно его надо выстирать и высушить. Или как следует отпарить. Потому что может быть очень неприятный сюрприз. Я просто вот по ширине линейки сейчас вырежу две такие планки. И на машине пришью. Я шью на машине. На швейной. Если вы на машине швейной не шьете, тогда руками. Либо делаем полностью вязаную сумку. Вот видите, я просто прошиваю на машинке край. Загибаю, все мои некрасивые края, бахрома, все идет внутрь. Остается вот такая красивая ровная линия часть. Надо отстрочить, чтобы она прилегала, для этого отпарить. Обязательно огладить. Ну, у нас немножко другой курс, курс вязания, но все-таки при шитье все надо отглаживать, чтобы швы были ровные, когда мы шьем. Прогладим, сделаем острочку, лишнее отрежем и точно так же пришьем планку с этой стороны потому что здесь у нас будет сумка ну, вот что у меня получилось я пришла планку сверху это верхняя часть сумки через которую пойдет клапан это нижняя часть обшиты у меня полностью волны к краям теперь я могу определить какой высоты ширины я хочу сумку ну вот, в принципе уже видно что у нас получается вот такой мешок клапан назад вот наша сумка практически готова я подшла подкладку, петельки для ручки. Сейчас сюда я пришью пуговку, на которой будет закрываться наша сумка. Сюда подошли пуговицы. Просто пришью какие угодно. Ну, можно пуговицы, можно закрыть, можно там, не знаю, деревяшки какие-то, что угодно. Бусины. Просто чтобы украсить нашу волну, а заодно их немножко прижать. Можно даже не на каждую, а через. Через одну, например, тоже очень красиво. Сейчас я это все пришью. Далее из наших этих вот этих ниток сплету ручки и привяжу их простым узлом. Супер сумка готова будет.